Да, продолжаем. Значит, нам надо вычислить момент силы P2. Это у нас сила, которая, я говорю, направлена в точке B по направлению BC. То есть у нас вот здесь ее момент вычисляется таким образом. Вот у нас точка B, вот это у нас BC, а это у нас наши оси координат X y и z это b это c это наша сила p2 она модуль ее равен 2f напоминаю значит момент относительно оси x э, равен не поверите нулю потому что сила пересекает ось сила пересекает ось y и сила не то что пересекает она просто лежит то есть параллельно оси z то есть этот момент вычисляется на раз он равен везде равен нулю. То есть мы имеем теперь вот эти два вектора и наш неизвестный вектор mx, my, mc. И мы можем составить еще три уравнения. Напомню, мы ранее уже составили вот эти уравнения и определили их. Внутренний силовой фактор, то есть мы определили fc. Нам надо определить внутренний силовый фактор в виде момента mc. И вот мы пишем... То есть используем вот это второе уравнение равновесия, только теперь мы его пишем в трех проекциях. На ось x, на ось y и на ось z. Вот это ось x, 0 плюс 0. То есть мы пишем такое на ось x. Давайте вернемся к желтому цвету. То есть 0 плюс 0 плюс mx. Я напомню, неизвестная составляющая момента c на ось x мы обозначили mx равно 0 Далее мы пишем э, на ось y Это у нас что составляющая? 2fa Здесь у нас будет, напомню, 0 И здесь my То есть 2fa 2fa плюс 0 плюс my равно 0 И, соответственно, на ось z То есть минус fa плюс здесь у нас 0 плюс m крутящее плюс m крутящее равно нулю и таким образом мы решаем это уравнение тоже достаточно просто потому что это уравнение с одним неизвестным mx равно нулю здесь у нас m y равняется что минус 2 f a и здесь у нас значит что m крутящее равно f a вот мы решили Нашу задачу с помощью метода сечения. Мы определили внутренние силовые факторы в точке С. Мы теперь видим, что в точке С, вот если мы здесь выделим вот эту наша конструкция под действием вот этих приложенных сил F и 2F, это я модули только написал, в точке С действует у нас что? Внутренние силовые факторы какие? По оси X действует сила F то есть вот эта сила F, но она как раз уравновешивает эту. По оси Y у нас действует 0, по оси N, то есть вдоль точки С, действует сила минус 2F. Но это понятно, потому что она уравновешивает что вот, эту, вот эту силу. То есть это, эти две силы, то есть вот это минус 2F. Давайте я напишу минус, это касается именно вектора. То есть у нас против положительного направления оси Z у нас показан вот этот знак минус показывает и что еще у нас действует два момента крутящих они вот компенсируют вот эти два момента которые образуются вот и ну в данном случае вот этой одной силой то есть момент вдоль оси y он будет отрицательным то есть мы смотрим с положительного направления оси y напомню вот у нас направление оси y положительно смотрим на него Отрицательный момент, значит, он будет какой? Он будет направлен, значит, по часовой. То есть, смотрим по часовой. Это будет наша MY, изгибающий момент, который изгибает вот этот участок балки, значит. И, соответственно, m крутящая положительная. То есть, вот ось Z, крутящий момент. Правец правой руки направляем по направлению оси Z. И у нас крутящий момент, значит, будет что положительный, то есть будет он э, против, против часовой смотрелки смотреть. Вот такие э, внутренние силовые факторы действуют в точке С. А теперь мы можем сравниться с решением задачи. У нас здесь, вот здесь мы, только повторюсь, ось Y и ось X у нас э, изменились. Теперь направление Значит, ну Давайте сравним по модулям Чтобы не уходить в, в, разбор, в разбор чертежей Сумма Qx равно 0 Qx равно 0 В нашем случае Qy равно 0 Ну правильно Qy равно f Ну у нас Qx равно f n плюс 2f n минус 2f Ну у нас n минус 2f Теперь моменты Вот момент у нас mx равно ну, y равно 2fa у нас он равен минус 2f. Сейчас посмотрим э, ну посмотрим, это может быть у нас э, my равно 0. mx у нас равно 0, это правильно. И m крутящее равно что минус f a, а здесь m крутящее равно f a. Теперь давайте посмотрим на разницу в этих значениях. Смотрите. Таким образом, причем два из них n и mz в направлении противоположном принято. Действительные направления их показаны пунктиром. То есть действительное направление к крутящего момента MZ, вот оно показано пунктиром. Вы видите, у нас оно тоже совпадает с этим направлением. Действительное направление силы Z, оно показано, что стрелкой. Вот оно показано у нас стрелкой. То есть вы видите, что эти различия, вот то, что я говорил, надо внимательно следить. Эти различия в знаках, модули, как видите, одинаковые во всех случаях. Эти различия в знаках связаны именно с тем, что у нас различные системы координат используются. Я использую правую систему координат, здесь, в сопромате, во многих учебниках сопромата используется левая система координат, и вот такие раз... различия, они не принципиальные, но они все-таки важны, они могут иметь место, они почти всегда и имеют место. Ну а вот вторую часть вы можете сделать в качестве самостоятельной работы, чтобы посмотреть то есть все то же самое применить метод РОЗУ в сечении 2.2, то есть вот в этом сечении близко к заделке, потому что это тоже опасное сечение, на нем как бы весь вся конструкция, вся балка держится на нем и... И поэтому надо проверить и внутренний силовый фактор, определить и в этом сечении тоже. Тем более решение вот я показал подробно. Вот то же самое, вы делаете фактически то же самое. То есть вы решаете, что уравнение равновесия. Вы решаете вот эти уравнения равновесия, вводя произвольные что? Теперь не fc, как я здесь а, F, D Теперь вы решаете, но точно так же Тремя положительными неизвестными проекциями QX, QY, N Только в точке D MX, MY, M крутящая Только в точке D Ну что ж, теперь мы Посмотрели, как мы применяем метод сечений Разобрались с правилами знаков для эпюр и готовы в принципе приступить к построению эпюр для различных ну естественно начнем с простых видов напряженно деформированных состояний бруса если есть вопросы задавайте их в комментариях всего доброго